Здравствуйте, коллеги! С вами на связи Татьяна Каверина. Сейчас я вам расскажу, как можно рекрутировать с помощью групп. Итак, нажимаем «Группы», «Поиск сообществ», «Группа», выбираете страну «Россия», «Сортировка по количеству участников», так а вот здесь вот пишем, например, Объявления. Все группы, которые у нас с объявлениями, вот здесь у вас пошли. Ну, немножечко я пролистаю вниз, чтобы не повторяться. Вообще, можно не немножечко, можно побольше прокрутить. Так. Теперь смотрите. Каждую группу открываем отдельно. Раз. 2, 3, 4. Но ну, я вам покажу на пяти группах, но вообще в день можно вступать в 10 групп. Так, теперь смотрите, открываете Смотрите, если вот здесь можно добавить запись, значит мы вступаем. Раз. Так, нижний так, добавить запись. Два. Здесь. Здесь, видите, нельзя добавить запись. Ничего нельзя сделать. Стена закрыта. Сюда мы не будем вступать. Следующая группа. Тоже никак. Закрываем. Так. Вот, добавить запись. Видите, стена открытая. Вступаем дальше. Добавить запись. Смотрите, стена открытая. Тоже вступаем. Теперь что мы делаем дальше? Теперь мы должны разместить объявление. Здесь мы будем размещать объявление о продаже продукции. У меня уже подготовлено объявление. Ну, примерно вот такое. Копируем. Сейчас я вам прочитаю, что у меня написано. Внимание! Начинаем готовиться к Новому году. Наборы по шок ценам от Avon. Бесплатная доставка. Цены от производителей дешевле, чем в каталоге. Получение заказа в течение 3-5 дней. Доставка по России. Оплата после получения. Не упустите возможность. Пиши в личку и я оформлю тебе скидку 30%. Вот смотрите, скидку 30% можно вот сюда, вот поближе. Так вот, ставим. Так, теперь что? Теперь нужно прикрепить фотографии. У меня уже готовы все фотографии с наборчиками, с разными. Так вот, выделяете. Я обычно по 5 фотографий добавляю. Все, добавили, отправили. Закрываем следующая группа. Точно так же все. Добавим. Ой. Сейчас... Секунду. Все, добавили. Загружаем фотографии. Фотографии можно с продуктами. С акциями, с подарками. Выбирайте любую. Все. Опять отправили. Открываем следующую. Ну и вот так вот в день можно с одной страницы в 10 групп отправлять. Без ссылок, без всяких. Чтобы вашу страницу не забанили. Ссылки ни в каких группах желательно не размещать. Все. Дальше что мы делаем? Теперь мы находим объявление группы, точнее не объявление, о а работе. Пишем «Работа». Вот тут я уже вступила, но мы можем поискать еще. Поиск. Опять же группа. Выбираете. Выбор страны. Россия. По количеству участников. Можете выбрать конкретный город, если вы хотите. Но я обычно город не выбираю, ставлю только Россию. Точно так же немножечко пролистываете вниз. Вот так вот пролистываете. Ну и выбираете себе группу. Ой, мы же не написали. Работа. Работа. Вот. И пролистываете вниз. я вообще подальше пролистываю теперь точно так же открываете так вот отдельно каждую ну, давайте на трех я вам покажу так смотрите открыта стена или нет да, здесь можно добавить запись. Здесь какую запись добавляю? Здесь я добавляю о работе. Вот, например, сейчас покажу. Смотрите, что я здесь пишу. адам 250 тысяч хорошие руки. Вы готовы заработать? Уникальное предложение бизнес-партнерство «Сейван». Самый смелый, энергичный получит свой бонус на банковскую карту. Без финансовых рисков. Обучение бесплатное и пошаговое. С нами зарабатывают. У меня получается «Научу тебя». Все. И ставите фотографию. Ну, я обычно ставлю что-нибудь с бизнесом, связанное уже. Ну, вот, например, бизнес из дома. У меня такая фотография подготовлена. Все. Отправили. Только не забывайте вступить обязательно. Так, дальше. Работа в Москве. Угу. Так, тоже можно. Вступаем в группу и опять пишем. Только смотрите, никаких ссылок на сайт. Вот. Здесь можно поставить какую-нибудь другую уже фотографию. Главное, чтобы привлечь внимание. Ну, здесь давайте... Поставим бонус 250 тысяч. Все, отправили. Ну вот, коллеги, вот таким вот образом отправляйте сообщение в групп. Все, спасибо за внимание.